Сегодня на рынке интернет-бизнеса я наблюдаю такую картину. Есть проблемы, с которыми сталкиваются онлайн-предприниматели и новички в частности. Они не знают, где найти людей, они не знают, как с ними разговаривать, как выбрать целевую аудиторию, какую информацию предоставить, как заинтересовать ее, что вообще говорить. Если есть проблемы уже на старте, даже с приглашениями, Это уже говорить о том, чтобы масштабировать бизнес. И такие вопросы, как дублицирование, цементирование команды и прочее, я об этом вообще молчу. В 2011 году мы начали работу над собственным ресурсом, который мог бы решать все эти задачи. Наша цель была объединить всех сетевиков и всех онлайн-предпринимателей под одной крышей. Создать единый механизм рекрутирования, систему поиска клиентов и партнеров, простое автоматизированное обучение. Для наших пользователей мы создали специальный информационный утепляющий коридор, предоставляя новичку только ту информацию, которая показывает все преимущества индустрии и помогает ему принять правильное решение. И со временем мы поняли, что с ростом нашей команды нам уже требуется социальная сеть. Для того, чтобы объединить всех пользователей из более чем 80 стран. Что мы и сделали, чтобы пользователи могли легко контактировать друг с другом. Мы разрабатываем и внедряем новейшие инструменты для работы, упаковываем это все в одну систему и предоставляем готовый собранный продукт. Система уникальна. Внутри сайта есть алгоритмы, скрипты, мультилендинги, автоворонки, система лидогенерации, чат-боты, мессенджеры, приложения. Система отслеживания. Вы контролируете процесс полностью от начала и до конца. С какого устройства зашел, зашел кандидат, сколько времени он смотрел презентацию, какие кнопки нажимал. И все это привязано к рассылкам, к мессенджерам для упрощения работы. Вы получаете готовый, настроенный механизм привлечения партнеров и работы с ними. Это типа как пульт в самолете да, с системой контроля. Мультилендинги под любую целевую аудиторию, адаптируемые презентации, все работает на полном автомате. Вам не придется выбирать для себя только определенную целевую аудиторию. У вас будут инструменты и алгоритмы работы с любой CA. Подробнее узнайте по ссылке внизу или в описании, или в профиле. В общем, введите ваши данные, посмотрите, как мы уже внедрили эти все инструменты в одну из самых мощных компаний в мире. Пройдите обучение, где вы сможете во всем подробно разобраться. Все это бесплатно. И не забудьте поставить лайк. И подписывайтесь на этот канал. Будет много интересного, полезного для вашего бизнеса. До встречи в системе.